Всем привет ребята, вот только что закончилась презентация PlayStation Showcase и у меня есть что рассказать. Присаживайтесь поудобней, вас ждет много чего интересного. Первое и самое главное для меня, что показали это Spider-Man 2, где мы видим, что скорее всего нам под управление будет доступно два паучка. Главный антагонист будет Веном, и это замечательно, так как я его очень сильно ждал. Дата выхода запланирована на 2023 год. Дальше нам показали небольшой рендер, где видно Росомаху, который сидит в баре после боя. И что я могу сказать, я безумно рад, так как это персонаж моего детства и я с нетерпением буду ждать игры про него. В самом начале презентации была анонсирована Star Wars. К сожалению, кроме маленького видео нам ничего не показали. Новая игра, которая меня зацепила это Force Spoken. По видео видно, что нам будет доступна магия или что-то в том роде. Сражаться мы будем против монстров. Дата выхода намечена на весну 22 года. И самое вкусное как всегда под конец. Нам показали нового бога войны. В трейлере видно, что история с Этреем продолжается, и мы все дальше будем участвовать в скандинавских историях. Видно, что Кратос очень стар, но свою мощь он не утратил. Посмотрим, что будет дальше с этими замечательными персонажами. К сожалению, дату выхода игры нам не показали. А это было самое интересное. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать видео. Также подписывайтесь на группу во Вконтакте, где вы будете видеть все новости первые. На этом у меня все, до новых встреч.